Всем привет! С вами канал Рихом. Мы рассказываем о дизайне интерьера, строительстве, ремонте и ландшафте. С вами дизайнер интерьера Алла Казимирова и в этом выпуске я вам расскажу, как выбрать плитку или керамогранит и на что обратить внимание. Я подобрала для вас керамогранит и плитку. Отличительной особенностью керамогранита является его прочность, потому что в составе идет гранитная крошка. Его можно использовать как в интерьере, так и в экстерьере. А плитку используют только в интерьере. Второе, на что обращаем внимание, это на поверхность. Поверхность бывает матовая, глянцевая и лопатированная. Лопатированная это смесь глянцевости и матовости. Также плитка бывает совмещенных поверхностей, и глянец, и мат, и рельеф. В этом образце используются все виды поверхностей. Третье, на что нужно обратить внимание, это на качество изображения. Оно бывает иногда не очень качественное, бывают видны пиксели, поэтому обращайте на это внимание, если вам нужно хорошее изображение на плитке. Еще обращайте внимание на ровность поверхности. Обычно в обозначениях их указывает ректификат. Если плитка ректифицирована, значит она идеально ровная. Если ректификата нет, значит плитка может содержать какие-то неровности. Иногда производители указывают стандартный размер 30 на 60, 60 на 60 и другие, но бывает, что плитка чуть меньше на 2-3 мм. Это может повлиять на всю раскладку в целом, поэтому если вам принципиально, прямо мерите рулеткой или линейкой точный размер плитки. При выборе плитки или керамогранита не забудьте выбрать затирку. Затирка бывает цементная и эпоксидная. Эпоксидную затирку используют там, где есть непосредственный контакт с водой, душевые и ванны. Теперь расскажу, как использовать керамогранит и плитку именно в самом интерьере. Плитка или керамогранит укладывается таким способом, чтобы на углах не видно было резанных поверхностей. На, углу, на внутренних углах. Можно затереть затиркой, а на внешних углах используется либо уголок, либо стык под 45 градусов. Стык под 45 градусов смотрится богаче и дороже, поэтому уголки желательно избежать. Это была основная информация, на что стоит обратить внимание при выборе гранита или плитки. А еще больше информации вы найдете в разделах сайта rechom.su. С вами была Алла Казимирова. Пока-пока!